Ой, да ты что? Ты меня прям чуть не напугала, длиннохвостая. А? Я? Это я, длиннохвостая? Да. ну но, -ну, я уже большой и и очень храбрый. Я один иду на пруд. На пруд? Да. Не боишься его? Кого мне бояться? В пруду. Нет, я никого-никого не боюсь. <режит> Что, испугалась? <режит> Фу-фу-фу, тут испугаешься. Такого скверного енота, который сидит в пруду, я никогда не видел. Фу -фу. какой енот! <режит> в пруду сидит злая обезьяна. Значит, они двое сидят в пруду, понимаешь? Ну что там, места мало, что ли? В самом деле... самом деле... А что же мне делать? Подожди! О! С ним, который